Привет всем народ, мы продолжаем ломать мозг, тролль, фэйс, квест, видео -мемс на ваших экранах. И прям сразу же начнем. Нам обучение какое-то дают. Что? Вали. Проведи. Что проведи? Куда проведи? Где проведи? Что? Вот сейчас я немного не понимаю. Ладно, окей. Следующий уровень. <смех> что а, ребят, <смех> какая глупость. Ну ладно, а... <смех> а... что? Что? Что? Ты сидишь? Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. Уровень не пройден. А мне понравилась эта музыка. Вот сейчас не понимаю. В чем прикол? О! Курица! М -м -м. Игра. Ты мне подскажи, пожалуйста. О, я смотрю, там у тебя PlayStation 4 стоит, чувак. Так, типа. Передвинуть, не передвинуть, опустить, размножить, удалить там. А -а, я не понимаю. А? М -м -м -м -м -м -м. Так. Блин. А, и теперь... Вот так, да? Господи, ладно. Э -э нет, сейчас. Я, кажется, понял, что надо сделать. Типа... Типа... Ну, типа... А, ладно. Нет, я больше не буду на нее кликать. Нет, нет, нет, нет. Ну, может, буду. Ладно. Все, будь там. Будь там. Мы сейчас разберемся с тобой. М -м -м. Так, посмотрим. Во. Во-во-во-во. во Вот именно этого я и хотел добиться. Так, поехали дольше. Какой-то видос про слонов. Во! Шикарный видос, да? Мне тоже нравится. Хрень полная. Нажми кнопку. Ну ладно. Ть, нет, ну да, это, это я по логике сделал. А надо без логики. Где-то здесь еще должно быть. А, 33.10. Окей. А теперь... Три, <связывая> <33, 10. связывая> Ладно, давай иди сюда, old troll, ага. старый тролль. О, это это, тот самый old spice, наконец, а? Пока что это следующий уровень разблокирован, тролль кино, мини игры. Ладно. Хорошо. Эй. Ладно, ладно. Все. Так. А. Где мы были? Мы... Нет, мы это прошли. Ой, мы это прошли, извиняюсь. Ага. А, вот оно как, да? Тролла-ларов. Здесь, блин, здесь все сложно. Здесь должны быть вот так вот, типа того. Глазки мои глазки мои. А. <свист> <свист> Нет, ну это сюда, это сюда, это сюда, и теперь, да, теперь. На, как вам? Мне нравится хрень полная. Хрень полная нравится, да. Шучу, ладно. <смех> а, а, да, блин, нет И Что здесь что здесь происходит? Здесь должно быть что-то, что-то вообще прям, прям вот такое должно быть НЕ ТАКОЕ, какое-то такое Какое-то не такое, какое-то такое Как я вообще сейчас говорю Не, -е -е -е. Во. не, не, не. Сейчас, сейчас все будет, сейчас все будет. Мы вытаскиваем, мы... Мы... Что мы еще делаем? Мы идем открыть... Ммм. Во! Вот так вот это делается. Поехали дольше. Давай. Эм, ты ничего как бы... Что, что, что, что происходит? Э, игра виснет что-то. <laughs> <смех> да, та-та-та, да Что? Да, господи, погоди, что причем? Ой, я не понимаю, что я сейчас делаю, так вот где во ясно. Окей, давай дальше, uh, нет, есть. Yes. Да. да, да, да, да, Игра пройдена. Ой, давай я без вот этого. Не, не пройдена игра. Зарабатывай тролля. А, а мини-игры, да? Надо? о о Ну ладно, давай побьем тролля. На... Что? Раз, два, три, четыре, пять... Шесть, семь, восемь, девять, девять, тролла лару. давай теперь перейдешь в лифте. А, вот он еще Чё за хрень? Ну это же изи. Это изи, ладно. Давай тролльский смех. А. хрень по-моему по по-моему хрень а, давай сейчас а быстро надо да ну ладно давай пока что получается чё тринадцать тринадцать трудно даже нет, погоди, давай заново. Вот так вот. Все, выходим, выходим. И сколько я собрал? У меня 62 собрано, поэтому мы теперь можем зайти и... Ага. Чё за хрень а... типа ну голос да я курицу вижу да блин тролли джей Погоди, сейчас мы придумаем. Вот этот чувак, ты что делаешь? Чувак. Типа, если... Э, то... Тролл Джонс. Да блин, вот это сложный уровень. Сложно уровень. Сложно, сложно, сложно, сложно. Сложно, сложно, сложно. Да блин, я его зажал. Че мне... Тут сложно все. Тут очень все сложно. Давайте подсказочку. А, вот оно че. Вот оно как. То есть не на этого, а... Да, ладно. Это реально сложно. Курица. Вау. Uh, нет, он должен укусить типа. Uh. <смех> <смех> Господи. да блин нет стоп сейчас типа ну что ну как ну что так здесь опять сложно какая-то какую-то хрень Да, блин. Так, ребенок, давай-ка ты не плачь, пожалуйста... уже 10 уровень, между прочим, а я две подсказки потратил, а их как минимум 30 будет. Так что давай-ка ты тут не плачь мне. Я пока вот это вот говорю, я затыкиваю весь экран просто от и до. А если по, по это, побольше забрать палец. Нет? О, да, подсказку. Нет, ну... Хрень, по-моему. Хардкорный уровень какой-то. Че-то а, сложно. А -а -а. ну блин, это нечестно. Ладно. Слишком много затукиваний. <с> Вот так, да? Тоже нет. А, вот так, вот так. Господи, ладно, окей. Да ла, ла ла ла. А? А? Сейчас а ногу да а может сначала вот так потом нет кто-то так так, так, так. <свечес> <свечес> так. Во. Вот так вот так все должно быть. Я же я правильно подумал, между прочим, это что, типа Жан Клод ван Дам, что ли? А... Господи, Как? Что? Здесь должно быть что-то интересное. Ребята и ребят. Можете помедленно, медленно. Давай, давай, давай, давай. Оп и вообще все есть это просто надо было сделать медленно а -а -а. М -м. я пока что другого выхода не вижу Так, вот, вот я правильно подумал, надо искать было не какие-то недочеты в карте. А, вон там вот, вот здесь курица, вот здесь вот. А. <свас> <свас> <свас> <свас> <свас> Давай, давай, давай, да. я затыкаю, я хочу затыкать. Что-то походу зря затыкиваю. Да, ну, бальчимбар, лабабабабаки, барбабудук. Давай же, ты должен затыкаться. Если ты затыкаешься, то все будет хорошо. Давай же. Нет, что-то, походу, не будет затыкиваться. Э -э -э -э... Нет, ну на него нельзя нажимать. Ладно. Ну, блин! Дай подсказку. господи! Если бы я знал, что надо затыкивать, то было бы все нормуль. Курица! Глаза твои мне не нравятся! нос и <с Production Meteorologist> ладно еще что-нибудь есть лопата лопатой тебя лопатой ну да это было легко следующий уровень разблокирован давай в мини-игры теперь опять пойдем самое легкое вот это по-моему Ээ, попался. Ладно. Ээ, попался. <small> да, блин. Ладно. ска, ска. А зачем я прям на него, да? Да. Так. Ну, вот сейчас этот повернется. Повернись. Все, повернулись. Все, к чертям. Ну, давай вот эту. Вот самая, по-моему, легкая. Раз. Два. Три. Четыре. Пять шесть семь восемь девять де бля десять десять ладно давай тогда теперь шахтера оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп попался ага, шесть баксов ага. ладно тру че Чё, сколько открыл? Ага, 150 нужно там, чтобы было. Окей. Джа Джастон Бивер. А вот так. е <свист> <свист> Хрень какая-то. Нет, ну погоди, ну сейчас. Вот так должно быть, типа, да? Типа того. Нет? Ладно. <плево> <плево> Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха, эм, ха-ха-ха. Давай огурец. Давай перец. И помидоры. И все это сюда. Good job. Bad job. Нет, ну что-то должно быть еще. да да, да. все хрень какая-то опять конфетка буддизм конфетка буддизм давай что там что будет показывать включи монитор включи что смешно мне нет 404. Блин, самая ужасная ошибка. Эм. Давай же. Еще что-нибудь. Хорошо, давай. Вот. Э -э -э -э... так а. <смех> <смех> так и знал все ладно пошли дальше то а... <смех> вот теперь что все равно нет ладно Ой, не могу. Нет, я туда не пойду. Ну ладно, давай посмотрим. Серьезно? Я же вроде ничего даже не сделал. Курица... О, распаковочка. Давай. Отключаем и включаем. Блин. Нет. Нет, это отключить, это... Блин, да как же так? Нет, ну что, давай. Нет, вот здесь. Вот... Чего сделать еще, ага, ага, ага. Так, нет, нет, нет, нет, я не буду. Да блин, какашка, а так и надо было. Ну ладно. Пойдем гулять. Конь. О. Опаган нам ставил. Опаган нам ставил. Так. Поехали вниз. Ага. Вон они побегают. И теперь вызываем лифт. Ладно, это было легко. Заработай больше тралаларов. Давай, давай, давай, давай, быстрее, быстрее, давай, тролльский смех. Давай, все, Че, 13 баксов получили, мало. Еще хочу. Ну давай. Теперь влево, теперь влево, теперь вниз, теперь вправо, вправо, вправо, вправо, вниз, влево, влево, вниз, влево. Лево. Какашечка. Ладно. Пятнадцать баларов, баларов, эй, -э -э -э. Давай. А, если честно, эта игра пока что легче всех мне дается. Но это лишь начало. Ведь в начале всегда легко. И что это? Что значит? Тр... Извини нафиг. Господи, вот эти вот плейс-игры. Вообще меня сейчас тут 10. Давай, теперь попробуем все-таки. Бабка. Блин. Все, не могу. <с> Бесит меня это. шахтер. Проще всего. Теперь вправо. Ах, попался, да? Ладно, окей, пять баксов. Вниз, влево, вниз, вправо, вправо, вниз, вправо, вправо. Так вот, вот так вот. Да, беч. Вправо. Вправо. Ах ты ж гад. Ах ты ж гад. Давай. Вправо. Вниз. Влево. Да блин. Попался. Попался. Попался. Ладно. Давай вправо. Вниз. Вправо. Вниз. Влево. Влево. Попался. Нельзя влево два раза делать. Влево. Сразу влево тоже нельзя. Ладно. Давай вниз. Влево. Вниз. Вправо. Да, блин, я опять попался. Я забываю, что нельзя. Нельзя так делать. Вправо. Вниз. Вправо. Надо было влево. Похоже, что... Вниз. Вниз. Вправо. Вниз. Влево. Влево. Влево. все все давайте. Следующие уровни мы открыли. Давайте теперь. А, вот это вот это вот сюда мы откручиваем мы открывашка. мы открывашка вот так все и уровень не пройден а... давай отвинти отвинти а... Вон, я вижу что-то еще что ещё. Чё это что это где открывалка? Блин. Так, надо подумать. Вот так. А, Че еще тогда? Вот. Пьюди-пай. Все, следующий уровень. А, так. Пошли в лес, может? Я не понимаю, что мне надо сделать с лесом? Дождь? Пошли в лес. <гас> Радуга. Две. Три, да? Три. <гас> Четыре. <гас> <гас> да. Все, хватит с тебя. так две радуги уже это во все все две радуги все поехали дальше не понимаю смысл <с istemem> <зв> <с language> просто на изи сейчас это прошел слоума все обида ладно Тогда вот так, вот так, вот так, вот так. Что еще надо сделать? А подсказок-то у меня, кстати, нет. Да, без подсказок-то уже все. Хреново. Давай. Давай же. Блин, что же сделать? Вот так. <свист> а, господи, какой ужас! Ну ладно. Ого, ну ничего себе! Ну давай. <сORTS> <сORTS> Ладно, все, зажимаем. да да да да да да да да да да да да да попался да господи ладно курицу вижу вот так вот так так Так, погоди. Что мне надо сделать здесь? Здесь что-то должно быть. Так. Может, типа... Вот так, вот так. Вот так. А, они должны совместиться с чем-то, господи. Офигеть, это просто хардкор. Вот так, давай. Вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Все, серьезно? Ладно. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Ага. Вот это вот так. Вот это так, вот это так Угу Что же надо? Что же надо? Нет, ну окей, вот так сошлось Вот здесь вот одно Что здесь одно? Так нечестно Так нечестно Да блин, ну это нечестно я сейчас буду строить, а оно возьмет да и не, это не пойдет, да? Вот так вот как всегда. Хочешь разблокировать? Не хочу. Давай в тролль кино пойдем. Пойдемте в тролль кино. Я хочу себе э, заработать 25 долларов на просмотре тролль рекламы. А, вот оно как. То есть это, блин, а где подсказки? Я хочу подсказки. Разблокируй мне подсказки. Я хочу себе подсказки. Ладно, давайте будем смотреть, думать. Так, так, так, так, так. Вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, Сю сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Вот так. Так. Вот так, вот так, я не понимаю. Вот так, вот так, вот так, вот так. Как же здесь служна, Люжно Может что-то надо написать? Да нет. Хрень получится. т т так так, так, так. Т тут ту тут ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту это вот сюда. Это вот сюда. Нет, это сюда. ту сюда. это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда это сюда нет это сюда вот это сюда вот это сюда вот это не сюда вот это сюда это сюда блин вот так вот так вот так нет вот это вот так невинные вот так Говно какое то не могу. Блин. Что происходит? Фак. Неограничено получать подсказки. Да. Я хочу подсказки неограниченно. Что надо сделать? Сколько баксов? Ой, ё-моё. 600 тенге за подсказки, нет. Спасибо. За бесконечные подсказки 600 тенге, блин. Я лучше игру сам пройду, блин. За 600 тенге, а? А, Ладно, вот это вот так, вот это вот так. Вот так, может. Да, вот, Все точно. Я, в принципе, подумал, что типа на него надо это все пустить, но не думал, что это правильно. Так что давайте. Мяу. Все, расстроился. Мяу. Господи, какой ужас. Ладно, это было, в принципе, легко. О. Лиса, what does this fox say Слишком весело все фокс say. -bab -bab -bab -bab -bab. В общем, я посмотрел, как пройти. Я честно долго думал еще. Э -э вот так это делается. Потом это вот так. И вот так вот. Ну вы поняли, да? Вот я про то же. Э, сложно, конечно. Вау. Эм. Нет, хрень какая-то. Эм. Можешь сразу? Ты тоже нет. Тут какой-то звук был. Тоже нет. Ну окно. К чему-то окно должно быть. Ну блин, ну зады. Мне не нужны виляющие зады. На! Вы слышали, да? Они на русском даже что-то говорят. тролль баки Челлендж тролль баки Челлендж Тролльбакер-чаллендж. Mm, я, кажется, понимаю. Нет. Да блин, мусор на тебя должен ссыпаться. Я это понял. Ммм. Ч ⁇ дальше не понял? Да ну мусор на него должен посыпаться. Да как? Как ты должен на него мусор посыпаться, вы понимаете? Я не представляю, как. Не понимаю. Туплю. По-жесткому. По-жесткому туплю. Да ну блин, баки челлендж, тролльбаки челлендж. Угу, тоже не работает. Так, надо что-то сделать с мусоркой. Да блин, ну я не просто перевернуть же. Но здесь, походу, нет приближения, и отдаления. Именно. Да блин, ну как же? А? Как? Как это пройти? Где мне взять это все? Я хочу мусор на него скинуть, но это же будет логично. Ну как? Ну как? Я скину на него мусор. Ой, извиняюсь. Как я на него мусор скину? Блин, о. Господи. Сложно. На, сообщение все приходит и приходит. Народ, пожалуйста. Не пишите мне, когда я играю. Ну что вы делаете со мной? Так. В общем, моя идея была верна. И теперь тролль-бакет челлендж. Вот так. Я все правильно думал, долго думал. Угу. Вот так. Да, не получилось. А что если только зеленые открыть, типа, или только белые? Да блин, ну вот опять, что-то здесь не то, может только зафильтрованные надо открыть, типа того, нет, нет, Ну и чё? И Блин, ну хрень. Это хрень, это хрень, это хрень. Бир, еки, ущ, торт, бей, салты, жеты, сегас. А вот это в черную. Че Чё, в черную? Сава, лава, лос, тут, <послужит> триол. <послужит> Да ты должен... Наверное, бомбанул. Вот так. ту ту ту ту ту ту та та та та Блин. Ну ты типа должен остаться. Ну, блин, ну что? И чё, и чё это такое? Вот здесь, да? Все, в России останься, пожалуйста. В кокосах. Ну как, ну, ну что это такое? Так типа нифига не путешествовал ну ладно эм, кассета хрень тролль а, да. а, понял тут нужна комбинация какая-то типа да типа лево право право Господи, вся, хватит. И что, блин, что это такое? Что за уровень вообще? <свист> Я не понимаю прикола. А, -а, а, надо было вот так это сделать. Все, ладно. Я так и думал, в принципе. Ого. все о 10 10 это давай же что происходит блин а ладно уровень пройден Стоп! Ть, блин, а? Погоди. <смех> <смех> <смех> Блин, игра. Так, давайте сядем. О. Ничоси. Господи, какой бред. Все, мы прошли эту игру. Так, дополнительный уровень за курицу. Господи, и все? Это фигня. Uh... Ну вот, ребят, собственно, все мы прошли эту игру. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, и ожидайте еще, как минимум, две таких игры: это Sports и Unlucky. Да.